Добрый вечер, уважаемые телезрители! Может быть, кто-то из вас и помнит, что года три тому назад, когда наша программа только начиналась, мы занимались распитием или же распиванием спиртных напитков у нас тут в кафе Обломов. Позднее эту традицию, к сожалению, пришлось грубо оборвать, поскольку привело все к тому, что и ваш покорный слуга, и его любимые гости... К концу съемок теряли дар членораздельной речи. В общем-то, это, естественно, отражалось на качестве программы. С тех пор мы ведем программу «Кафе Обломов» в абсолютно трезвом виде. Но сегодня будет исключение. Исключение это связано с тем, что наш знаменитый автор-исполнитель, лидер легендарного ансамбля «Аквариум» Борис Борисович Кирибинщиков в последнее время активно полюбил и стал считать себя знатоком французских элитных вин красного, белого и розового цвета. И вот, общаясь с ним как-то, мы пришли к выводу, что неплохо было бы нам встретиться тут в кафе Обломов и обсудить эту тему с настоящим профессионалом. В качестве настоящего профессионала мы пригласили Дарью Цивину. Дарья Цивин, самый известный, я думаю, в нашей стране ресторанный критик, обозреватель газеты ⁇ Коммерсант Дейли ⁇ Телепрограмма у нее тоже была в свое время. Журнал тоже был. Да, да, да. Журнал ⁇ Гурман ⁇ и все такое прочее. Короче говоря, у нас сегодня винные посиделки тут в компании замечательных французских бутылок. Я, кстати, сразу хочу заявить решительный протест. За таком себя я никогда в жизни не считала и считать не буду. Любителем, да? Бомб. Благодарю. Достаточно. Спасибо. Я же не знаю, какие порции, в принципе, положены при профессиональных дегустациях. Красиво. Как мне казалось, я надел очень скромно. Но... Опять же, не знаю, что принято говорить в таких случаях у, пр у профессионалов. Ну, скажем так, поехали. И смотрим французский видеоклип группы «Тангор» или «Иллюзион» называется. Сильно измельчала французская жизнь в последнее время, измельчала и понуднела. Вот сравните это с описанием данного вина. Называется оно «Виноградник мальчика Иисуса» Бонгаре в Бургундии, производитель Бушарпер и Фи, то есть сыновья, один из самых известных домов Бургундии, владелец лучших земель. «Виноградник мальчика Иисуса» — это древнее бургундское поместье, относящееся к Камуле Бон. Происхождение его необычного названия вина, естественно, уходит в глубь веков и, вероятнее всего, образовалось вследствие необычайной легкости и нежности самого вина, которое может быть подано даже ребенку. Вино имеет яркий, но не темный рубиновый цвет, фруктовый, но не резкий аромат, мягкость и легкость во всех своих свойствах. Дорогая Даша, уважаемые профессионалы, что вы могли сказать об этом технически? Ну, вино хорошее, на самом деле, но э, я, прежде чем мы будем давать эпитеты и какие-то пространные э, прилагательные применять по отношению к вино, хотел хотела сказать, что как раз в связи с бургундскими винами, один раз, когда я была в Бургундии э, в Майзон э, Луилатур, достаточно известный тоже винодельческий дом, э, там уж не винодел, мне сказали... Э, все эпитеты, которые обычно журналисты применяют к винам, как то мужское вино, женское, нервное, эмоциональное, сильное, яркое и так далее, это удел журналистов. Мы говорим только хорошее вино или плохое О, вино. Вот, Я думаю, мы можем пользоваться всего двумя словами. Это вино, конечно, хорошее. Со своей стороны добавлю, что пить его следует днем, потому что оно вселяет веселье духа человека. Бодрость. Бодрость. И раскрывать его для дальнейшей деятельности. Отлично, отлично. Я думаю, что мы и не будем действительно прибегать ко всем этим сложным терминам, поскольку, наверное, описание вина – это примерно то же самое, что описание музыки. Описывать музыку очень тупо. Кто-то сказал, что это то же самое, что танцевать под архитектуру. Я, правда, этим занимаюсь большую часть своей жизни. Вот. Но четность этих попыток понял уже... Давно. Э, вопрос к Борису. Э, меня, не скрою, удивило то, что ты вдруг впал вот во всю эту винную историю. То есть, естественно, очень многие аристократы духа, не говоря уже об аристократах тела, увлекались винами. Но ты, как всегда, казался мне человеком, э, как бы с одной стороны водочным, с другой стороны портвейновым, в общем ну вот, вот эти вот элитные сухие вина у меня никогда не ассоциировались как и вообще сроком кстати, да, как и вообще сроком вот как это произошло ну во-первых твой приятель Мик Джаггер насколько я понимаю понимает толк в красных винах mm -hmm. наверное я просто думаю что скажем 18 лет интереснее э, немедленно нажраться и процесс э, выпивания э, сводится к минимуму всегда. Пью для того, чтобы быстро потерять голову. Э, сейчас мне в меньшей степени хочется терять голову, э, гораздо больше хочется, чтобы процесс теряния головы продолжался очень долго, чтобы голова терялась постепенно. И с моей точки зрения вина э, идеальный компаньон для такого занятия ты пьешь, получаешь удовольствие от всего и растягивается процесс безумия растягивается на очень долгое время альманами значит амигу мы астаманьяна значит мы растягиваем процесс депустации у нас следующее вино Называется Шато Пальмер. Шато Пальмер, вы уже слышите эти возгласы. А я, кстати, хотел бы сказать, что вот все эти вина, а на самом деле их во Франции гораздо больше, вот их импортирует организация. Такая сова агроимпорт. Вот они нам выдали этот замечательный набор. За что им большое спасибо. Банзай, поехали, потом а мы смотрим Эти ребята и девушки совсем не похожи на потомков французских виноделов из Бордо. Они и не есть, они негры. Они негры, да. Хотя, кстати говоря, у них в Алжире тоже производят не очень дорогое столовое. Югоровские виноделки неплохие нас, нет? Итак, это было Шато Пальме Марго Бордо. Предыдущее было Бургундское, разумеется. Владелец Малер Бес, потомственный производитель земли, владелец, имеющий очень высокую репутацию. Это старинное поместье, квалифицированное в 1855 году как за гран Гран-Крю», расположенное в самом центре коммуны Марго, земля которой имеет репутацию лучшей в Бордо. Вино Шато-Пальме яркий, представитель стиля Марго, которому присущи насыщенный коричневый рубиновый цвет – густота которого создает ощущение бездонной глубины, богатство тончайших ароматов специй, ванили и курицы. Шато Пальмей относится к тем винам, которыми можно наслаждаться без сопровождениями какой-либо пищи. Отлично. Я, кстати говоря, хотел спросить, вообще вот при такого рода ритуалах, ну, принято чем-то выпивку заедать? Или мы правильно делаем, что напиваемся вот так вот, в, ну, не в сухую, а как бы это Ну, сказать, это по русски Нет, мы пайки. бесспорно правильно, конечно, делаем, но профессиональные дегустаторы, конечно, перекладывают кусочком сухого белого хлеба или, может быть, виноград. А на таких более расслабленных дегустациях, может быть, еще сыр. А, а все-таки ведь вино же делается не для дегустаторов. Это правильно. Оно делается для пьющих. Борис Борисович. Я когда думаю о том, что э, большая русская страна смотрит сейчас на нас и думает, какие сволочи. А вот они пьют вино, еще показывают себя по телевизору, еще вероятно за это получают деньги. И русские граждане должны на нас глядеть с ненавистью. Простите. Граждане женщина это я, поскольку я эпичный, за это деньги. Борис Павел специально ради нашей сегодняшней, сегодняшней сессии прилетел на несколько часов в Москву из Питера. Я от всей души молюсь, чтобы весь русский народ мог позволить себе пить, скажем, шатопольную. Как Это вино фантастическое. Это замечательно. Очень яркое, сильное. Я опять увлеклась с журналистскими эпитетами. Скажите, Даша, а может быть и Боря. Вот в мире существует несколько основных центров по производству вот этой самой жидкой продукции. Ну, естественно, Франция, Италия, Испания, Австралия, Новая Зеландия, кстати, Калифорния, Южная Африка, Германия, наверное, да. Грузия, в конце концов, а также Республика Молдова. Вот каким образом французские вина, которые, естественно, самые знаменитые, соотносятся с винами из других уголков нашей планеты, и на самом деле они настолько лучше, чем, скажем, те же калифорнийские или грузинские? Дарья, говорите. Да. Я думаю, что, конечно, французские вина, бесспорно, очень хороши, безусловно. Там уже французы просто помешаны на этой теме, так же, как на теме еды. Но с другой стороны, все-таки вот мне бы, хотя я очень люблю французские вины, и вообще мне все, все считают, так сказать, как сказать э, франкофилом, что ли, в области... Агентом французского вина. Да, да, да, можно прямо так и говорить, да. Мне бы все-таки не хотелось э, вот сейчас вот здесь вот так вот сказать, что французские вина самые лучшие в мире, а остальные, так сказать, ниже их по уровню. Потому что, конечно, нужно сравнивать конкретное вино с конкретным вином. Есть потрясающие вина испанские, красные, которые по силе и мощи не уступают э, даже Бордо. Какие? Ну, те же Торос, например, вина красные, итальянские те же и красные, белые. Итальянские? С я согласен. Вот, мне не любитель И даже и калифорнийские, поскольку традиции французов проникли туда очень глубоко, они делают вины из того же винограда, что французы. И уже несколько веков, там, ну, по крайней мере, два века точно. И даже южноафриканские и чилийские, скажем, которые вроде как у нас вызывают недоумение, они тоже вполне заслуживают э, внимания, и главное, что они э, соотносятся по уровню качества и цен. Это, так сказать, их основное достоинство. У южноафриканских есть роскошная вина. Да, это правда. Нет, нет, нет. Без, без поместья, да, А да, вот да. калифорнийских я все-таки до сих пор не могу найти вина которые можно поставить на один уровень. Ну, они смешные это, очень, и очень замечательные. И вот хотя бы этот вот зинфандрик, который, так сказать, э, он пахнет хорошо, он, эксклюзивный. Да, там черникой, и голубика, всем остальным все что угодно. Но что же не сравнить? На мой взгляд. Я думаю, что о качестве вин естественно можно спорить до посинения их хрипоты, но в чем французы бесспорно обскакали всех, я думаю, что даже испанцев с итальянцами, так это вот по вот этой самой породистости. Вот насколько все эти вина стары, насколько старые виноградники, ну, э, из, а что, из, что, чем из итальянцев. Как, из же. каких веков? Ну, я думаю, мон, что мон, мон, мон, итальянцы мон. люди чуточку более дикие, чем французы, и, может быть, они и вино более дикое. научились считать и вести Ой, летопись чуть-чуть позже. Хотя, конечно, ну, с другой стороны. Да, Ри. Римская да. империя. что-то ждет. Смешное. Да, значит, друзья мои, сейчас мы при пригубим очень редкое вино. Ни Даша, ни Борис не смогли его так сразу идентифицировать по наклейке. Так что мы можем иметь интересный результат. А вы смотрите видеоклип Рима.